Папаня, как же ты плох в выборах? Плох в выборах? Не пошел в библиотеку? Там нету выбора идти в библиотеку. В скобочках надо было сбежать с уборки в столовой. Какого хуя я должен сбегать с уборки в столовой, если это противоречило бы... Ну, Как, как можно проходить игру, делая выборы, которые противоречат ну всему тому, во, во что ты веришь? Зачем тогда вообще играть игру с выборами? Это же рандомная абсолютно тема. То есть сбежать с уборки в столовой, это значит пойти с ней в библиотеку. Откуда это знать? Я повторяю еще раз, я не долбоёб, который играет с гайдами. Я лучше так поиграю. Пусть даже будет, ну, второе буквально получается такое же прохождение. И все, я устал слушать ваш. Блять, ваше дерьмо вот это вот. Я... я больше не хочу, блядь, все, в пизду. В пизду вас я закрываю. Все, конец, я Я просто. Не просто, блядь. Вы меня так доебали этой хуйней тупорылой. Какую вы же хуйню несете? просто невероятно, бля. Какие же долбоёбы. Челы буквально хотят, чтобы я, наверное, открыл... Вот я стримил через рабочий стол, я бы открыл в одной вкладке э, Википедию этого бесконечного лета и делал выборы чисто, вот шоу строго по каким-то выборам. Зачем туда вообще играть, блядь? Зачем вообще начинать играть, если ты сам даже... Какой интерес? Ёбаный рот, какие вы... Я просто охуеваю каждый раз. Челы меня... Э, челы на полном серьезе меня пытаются критиковать за то, что я просто э, играю по-своему в игру. Я должен делать какие-то, обязательно, какие-то, блядь, определенным путем идти. Обязательно. Почему я должен, блядь, вообще что-либо... Просто, блядь. Гайс, мне вас жаль. Я, я никогда так в игры не играл и не буду играть. Идем в Тарков. Бля.